Добро пожаловать в нашу колонию. Продолжаем нашу подборку интересных фактов и деталей серии Игрготика. Давно уже не было роликов именно по самым разным фактам, поэтому в этом видео исправим ситуацию. Ну и, конечно, серия по отдельным персонажам также будет продолжаться, потому что остался еще Горн, Гамеск, Сардос и многие другие. Да и вообще тут есть о чем рассказать. Канал потихоньку растет, и, конечно же, это все благодаря вашей поддержке и вашему огромному интересу к классике с именем Готика. Поэтому ролики будут продолжаться, продолжаться и продолжаться. Если вам интересна эта игра, подписывайтесь на канал. Ролик каждую субботу. И первый интересный факт в этом видео касается рудного барона Ворона. Ворон – один из рудных баронов, и правая рука Гамеза. Во второй части игры бежит из рудной долины в Яркендар и становится приспешником Беллера, расколотив приличную банду. Но почему же Ворон, а не Гамез, становится центральной фигурой в дополнении Ночь Ворона? Многие задавались этим вопросом в комментариях и просили найти ответ. И этот ответ появился не так давно, в интервью с Майком Хоги к 20-летию Готики. Все дело в том, что при первой возможности игроки убивали Гамеза и естественно запоминали этот момент. Поэтому ключевой фигурой он стать не мог. Раз уж речь пошла о рудных баронах, то тут тоже есть что рассказать. Если изучить коды призыва персонажей, можно заметить, что среди рудных баронов не хватает двух человек. Сначала идет барон Арта с номером 102, а затем сразу идет Ворон с номером 105. То есть не хватает двух баронов. Кем же они могли быть? Скорее всего, один из рудных баронов был рудный барон Брабок, о котором рассказывается в Готи комикс». А по комиксу его люди чуть не убили Горна, и, конечно же, хотели завершить дело. Однако компания друзей придумала, как избавиться от угрозы. До операции они украли мешок с рудой и спрятали в пещере. После этого Гор в новом лагере распространял слухи о том, что знает, где достать халявный мешок с рудой – а Диего в старом лагере рассказывал о том, что знает, где спрятался горн. Конечно же, случайно так совпало, что барон с людьми искал горна в пещере, в тот самый момент, когда туда пришли люди из нового лагеря. На следующий день Брабака, конечно же, стали искать. И даже появились слухи о том, что он вел дела с новым лагерем или с сектантами, за что его и убили. А при обыске его комнаты нашли много товаров и золота. Слишком много даже для родного барона. Поэтому в Готи комикс можно увидеть удивленное лицо Гомеза, когда ему показали, сколько барон скопил сокровищ. Но что с ним случилось на самом деле, знали только друзья – Горн, Диего и Мильтон. Лестера они рассказали об этом чуть позже, в тот самый момент, когда в колонию попадает безымянный герой. Следующая интересная деталь касается печенек в Яркиндаре. В финальном ролике и после убийства ворона можно заметить, что волна проносится по всему Яркиндару и уничтожает всех печенек. Забавный факт состоит в том, что это не просто анимация, а есть даже скрипт, который активирует это событие. Поэтому после ролика уничтожаются даже призванные печеньки, например, те, которые я создал в соседней комнате. Многие уже знают, что ищущие – это бывшие участники Болотного Братства. Если их раздеть, то можно заметить те же самые красные глаза, и в целом они очень похожи на то, что мы видели в первой части игры «В Храме Спящего». Однако есть и другие модели, которые совершенно не похожи на бывших сектантов, как, например, этот парень. Что как бы намекает, что не все из них бывшие участники болотного братства. Следующая интересная деталь касается новых существ, которые должны были появиться в Ночи Ворона. Речь идет об аллигаторе и каменной пуме. Однако в оригинальной игре их найти не получится. Очень жаль, потому что прорисованы они довольно точно. Почему не отказались от этих существ сказать сложно. Но причина была, видимо, настолько существенной, что аллигаторов оставили только как упоминание. А говорит о них пират-аллигатор Джек, который встречается в самом начале Яркиндера, И рассказывает, что особенно активно охотился на них и даже пытался есть. Поэтому, возможно, именно он и виноват в их исчезновении. Пума же от обычно отличается цветом и светящимися глазами. Атакует, как обычный мракорис, да и образ жизни ведет такой же. Ну и, конечно же, все эти существа восстановлены в некоторых модификациях к игре. Поэтому многих гатаманов пума и аллигатором в готике не удивить. Следующий интересный факт касается некоторых секретных проходов, которые вы можете найти в игре. Первый проход находится в старом лагере на хижине Фиска. Через эту расщелину можно пробраться в комнату, которая находится в замке. Однако во двор выйти все равно не получится, потому что ключ по-прежнему находится у стражника. Барьер, созданный магами, также считается непроницаемым изнутри. Однако на болотном лагере есть местечко, где собирают болотник. И тут можно пройти через него, не используя никаких кодов. Кроме того, барьер можно без проблем преодолеть с помощью свитка превращения в муху, потому что все, что находится в полете, барьер не трогает. Следующая интересная деталь касается неизвестной расы под названием дворфы или гномы. Начиная со второй части игры, некий неизвестный гном начинает оставлять нам записки в самых разных местах. Одна из таких тайных пасхальных записок находится за забором орков во второй части игры. Здесь гном рассказывает нам о том, что нас обманывают и никаких орков вообще нет. В третьей части игры записка находится на дворцом Зубина, в городе Иштар, в комнате, где нет дверей и в которую можно попасть только с помощью кодов Марвина. В этой записке гном заявляет, что он все еще жив и продолжает следить за нами. Кроме того, в игре есть меч Уризель, код которого как бы намекает на то, что он сделан из мифрила. А мифрил – это тот самый материал, который впервые появился в рассказах Толкина. В трилогии «Властелин колец» мифрил добывали гномы из недр земли. И этот материал требовал огромных температур для обработки. Как раз таки из такого материала был и сделан Уризель. По крайней мере, если верить коду. Кроме того, мало об этом кто знает, но в рождественском издании «Готики» есть диалог, где Ксардас упоминает о том, что Уризель был сделан гномами. Поэтому возникает резонный вопрос. считается ли гномы частью вселенной «Готики»? И ответ появился не так давно, в интервью с разработчиком Майком Хоге. По словам Майка, диалог с некромантом задумывался по-другому. Попросту говоря, никаких гномов во вселенной Готики нет. Следующая интересная пачка фактов касается зеленокожих врагов людей – орков. Изначально Готика задумывалась как нетипичная фэнтези. А это значит, что разработчики не хотели вводить в игру типичных орков, а уж тем более драконов. Но как же так, уже с первой части игры появляются орки, а потом вообще драконы. Однако если посмотреть на более ранние версии игры, то можно заметить, что орки не совсем орки. У них был другой дизайн, и орками их назвать вообще сложно. Кроме того, в одном из интервью разработчик Майнхоги признался, что хотел сделать особую породу орков, которая не была бы похожа на классических орков фэнтези, но позже это переиграли. Конечно, никакими орками тут и не пахнет, но выполняли они функцию именно орков. Следующий интересный факт касается оружия зеленокожих. Все дело в том, что в ранних версиях игры все они носили арбалеты, однако в финале орудуют только ближним оружием. Но если покопаться в скриптах, то можно найти строчку, которая назначает им оружие дальнего боя. Во второй же части игры орки также могут пользоваться арбалетами, но арбалетов им никто не выдал. Поэтому во второй части игры все орки также пытаются порубить гг ближним оружием, хотя по скриптам умеют пользоваться арбалетом. Само собой, некоторые моды исправляют эту ситуацию, что становится настоящей проблемой. Ну и здесь есть одна пасхалка. На самом деле в игре есть только один орк, который умеет пользоваться арбалетом и его имеет. И этого орка зовут Орк Рофеллер. Призвать его можно только с помощью кодов. При этом стреляет он скверно. Анимация то багуется, то стрелы летят в небо. Поэтому единственный шанс ему в кого-то попасть, если сам человек прыгнет на его стрелу. Следующий интересный факт касается ограничений рюкзака. Как мы знаем, в готике инвентарь не ограничен весом или количеством предметов, поэтому можно носить хоть весь склад своего оружия. Тем не менее, многие игры в то время делали ограничения, например, те же Свитки или Сталкер. Однако на ранних этапах разработки готики некоторые вещи все же имели ограничения, от которых потом отказались. Сам же Майк Хоги в одном из интервью рассказал, что отказался от лимитов, исходя из своего игрового опыта. По его мнению, многим просто не нравится несколько раз бегать за добычей, а игровой смысл ограничений есть только в играх на выживание. Следующая интересная деталь касается гильдии воров во второй части игры. Забавно, но не все участники относятся к гильдии воров. Например, тилу можно просто убить, забрать ключи и за это даже опыта дадут. Сама Кассия относится к гильдии подземных жителей, так же как и Раймирес. А вот Джаспер относится к гильдии бандитов. Поэтому если спровоцировать его на драку, то даже Кассия кинется его убивать что успешно делает и потом даже грабит. Ах ты сосунок! У тебя даже золота с собой нет. Как бандит затесался в гильдию воров остается загадкой, но сам факт остается фактом. На этом с интересными фактами и деталями в этом видео все, но не все в целом по роликам по Готике. Поэтому, если вам интересна эта игра, подписывайтесь на канал. Спасибо за вашу поддержку и welcome в группу в Discord и ВКонтакте. Ссылки в описании.